Привет! Вы на канале компании Автостронг. Итак, Акура это Honda, только богаче и круче. И сегодня мы вам расскажем о кроссовере с никому ничего не говорящим индексом MDX. Итак, встречаем Акура MDX. Acura MDX – это конкурент Lexus LX, но в этой модели больше спорта. Acura MDX второго поколения выпускалась с 2006 по 2013 год. Этот автомобиль создан на легковой платформе с поперечным расположением двигателя. У этой машины очень хитро исполнен полный привод. Об этом мы обязательно подробнее расскажем. И Кстати, для настройки шасси этого автомобиля его испытывали на Нюрнбург Ринге. В целом, же это обычный японский паркетник 2000-х годов с единственным V6, а также с несколькими уровнями оснащения. Итак, давайте разбираться в его слабых местах. Кузов Acura MDX практически не подвержен коррозии. Конечно, все зависит от региона эксплуатации, а также от количества реагентов, которые попали на кузов. Но в целом беспокоиться не о чем. Отдельно отметим, что на Acura MDX спучивается вот это покрытие на фальш-радиаторной решетке. Оно напоминает то ли фольгу, то ли пленку. Его можно. Зачистить, то есть снять вот это покрытие и обклеить пленкой надлежащего качества и цвета. Синоновые фары на этих автомобилях служат, как обычно. Оригинальные лампы, дорогущие. Вдобавок, через лет десять, Понадобится замена блоков розжига, а также выгорают отражатели в модулях линз. И тогда освещение становится совсем слабым. В бампере установлены противотуманки, совмещенные с ходовыми огнями. Так вот, камни разбивают их плафоны. Если они еще целые, то есть вот эти плафоны, то их лучше покрыть бронированной пленкой. Зимой частенько замерзает лючок горловины бензобака он не открывается после нажатия кнопки в салоне так вот из-за попадания воды механизм этот надо менять причем меняется он вместе со всем стаканом но есть и народный способ добавить пружинку которая будет выталкивать вот этот вот лючок после нажатия кнопки в салоне Коврики Acura MDX, а также ковролин в багажнике могут намокнуть из-за того, что вода стекает не по дренажам люка, а мимо них. Поэтому дренажи надо время от времени чистить. Еще мотор-вентилятора на акурах начинают скрипеть во время работы. Их просто меняют на новые. Но обычно ставят мотор с перчаткой от крайсеров. Этот мотор Дешевле. На дурестайлинговых Акура MDX можно попасть в сервисное меню. Для этого можно нажать Map, Pencil и меню одновременно. Затем попадаем вот в такое меню с множеством параметров. Но здесь есть очень важный параметр, который называется моточасы. Итак, идем дальше. Нажимаем XMHIP. Бах. Потом... Заходим в XM-HIP ECU, затем выбираем первый параметр и в самом низу «Hours» 4833 часа. Так вот, зачем нужны моточасы? Считается, что если умножить вот это число на 40, то мы получим примерный километровый пробег этого автомобиля. То есть, если на одометре цифра намного больше, нежели получилось при, при, при переумножении этих двух чисел, то значит, пробег скручивали. Дело в том, что на этих машинах моточасы отредактировать нельзя. Маты подогрева сидений на этих автомобилях не работают десятилетиями. Нити обрываются. Если снять обивку, то можно восстановить нити подогрева. Acura MDX оснащена премиальной акустической системой ELS. Так вот, со временем эта акустическая система начинает выдавать хриплый звук. И при поиске этого хрипа обнаруживается, что один динамик, скорее всего, в двери Лопнул, то есть лопнула его диафрагма. Детская болячка Acura MDX это блок управления Bluetooth. Сначала он начинает глючить, а затем и вовсе перестает работать. Но есть проблемка. Из-за этого разряжается за ночь АКБ. Также неисправный блок Bluetooth, нагревает. Пространство в подлокотнике то есть, вот этот бокс, потому что он там и находится. В общем, если есть такая проблема, то надо вот этот блок менять на новый. На акурах также проявляется фирменная болячка Honda, а именно облазит хром с эмблемы. Чтобы поменять эту эмблему, чтобы ее вынуть, надо откусить ножки с той стороны. Но для этого надо, получается, вот это все разбирать вокруг подушки безопасности. Ну а дальше вариантов много. Либо красить свою, либо же покупать неоригинальную. Со временем потребуется замена дверной проводки, а конкретно часть жгута в дверном проеме. Проводка обрывается в районе разъема. Поэтому, скорее всего, придется поменять жгут на новый. Новый такой жгут стоит 140 долларов. Единственный доступный двигатель для MDX второго поколения – это V6, объемом 3,7, атмосферный, мощностью 300 лошадиных сил. У этого двигателя нет системы отключения цилиндров, есть система VTEC, фазовращателей нету. В каждой ГБЦ по одному распредвалу. Далее из особенностей это то, что в этом моторе нет гидрокомпенсаторов, то есть тепловые зазоры. Надо проверять и регулировать каждые 45 тысяч километров. Для этого кроме щуба понадобится гаечный ключ и шлицевая отвертка. В приводе ГРМ зубчатый ремень. Менять его надо каждые 160 тысяч километров. Ну а на предмет трещин его лучше осмотреть при пробеге в 100 тысяч километров. И самое интересное, что при отливке в легкосплавный блок были залиты кремние-алюминиевые гильзы. Это тот же алюсил, но с повышенным содержанием кремния для износа стойкости. Именно так и никак иначе в этом. Двигателей чугуны гильз нет. В общем, получился вроде бы простой и надежный двигатель, но нареканий к нему с каждым днем все больше. Разрушение катализаторов заканчивается задирами в цилиндрах, а также жором масла. Кстати, проблема жора масла более актуальна для рестайлинговых двигателей. У них степень сжатия чуть выше. Ну и скажем, что объем заправочной масла у этого мотора 4,5 литра, а это значит, что его уменьшение и ускоренное состаривание приведет к более глобальным и дорогим проблемам. Поэтому такие проблемы, как изношенные и провернутые вкладыши, имеют место быть. Также один из шатунов может привариться к коленвалу, оторваться от поршня и пробить дыру в блоке, то есть этот двигатель может погибнуть в буквальном смысле этого слова, но его можно восстановить. То есть можно поставить в него чугунные гильзы, ошлифовать коленвал. Также есть варианты постройки этого мотора на базе блока от мотора 3.5 объемом J35 с ГБЦ от J37. Ни в коем случае не хотим сказать, что этот двигатель плохой. Многие такие моторы при должном обслуживании прошли и 500 тысяч километров. Еще добавим, что никакого топливного фильтра под капотом нет. Единственный топливный фильтр, то есть единственный фильтр установлен на топливозаборнике бензонасоса. Поменять его можно на тойотовский, доступ стандартный из-под заднего сидения. А теперь про КПП. Acura MDX до рестайлинга оснащалась 5-ступенчатой АКПП, а после рестайлинга 6-ступенчатой АКПП. Это все трансмиссии, разработанные компанией Honda. Это так называемый гибрид механики и автомата. Очень надежный трансмиссии. Кстати, у нас на канале есть подробный разбор такого агрегата, поэтому обязательно посмотрите, там много чего интересного. Эти трансмиссии надежные, но очень дороги в ремонте, поэтому рациональнее и дешевле. Будет освежать в них масло раз в 30 тысяч километров. На частичную замену уходит примерно 4 литра ATF типа Z1. Фильтры доступны только после разбора АКПП. А вот на шестиступенчатой АКПП есть фильтр тонкой очистки. Он расположен сверху на трубке от радиатора корпус Его тоже надо менять. Но он мало на что влияет. Самая большая проблема с этими трансмиссиями случается из-за попадания антифриза в АТФ, особенно на дорестайлинговых МДХ. А это происходит из-за корродирования шайб штуцеров, по которым АТФ идет во внутренний контур радиатора. Этот радиатор... Пластиковый бачок горизонтальный прикреплен к основному радиатору. Поэтому старый штатный основной радиатор либо хотя бы шайбы и штуцер надо менять превентивно, либо же повесить на трубки, по которым э, циркулирует АТФ дополнительный внешний радиатор, чтобы эти жидкости АТФ и антифриз никогда не пересекались. Ну, а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Кстати, у нас хорошие новости. В АвтоСтронге теперь можно купить не только отличные БУ запчасти, но и абсолютно новые, поэтому пишите нам в мессенджеры, звоните, заходите на наш сайт и заказывайте. Будем рады помочь. Кстати, те, кто еще не подписался на наш ТикТок, обязательно Подпишитесь, там много технической информации, юмора и всего интересного. Ну что, мы на 100 и продолжаем. Иногда двигатель Acura MDX не оживает, то есть стартер не крутится вообще, а виновата в этом сильно окислившаяся плюсовая клемма. Так вот, чтобы решить эту проблему, иногда эту клемму приходится поменять на новую. Бытует мнение, что насос бур на Acura MDX недолговечен. Он начинает завывать и начинает потеть по сальнику и трубкам уже к пробегу в 50 тысяч километров. Обычно он служит в 2-3 раза дольше. Но запотевание можно устранить, заменив сальник. А также в ряде случаев можно повернуть на 180 градусов каждый шибер ротора этого насоса, чтобы предотвратить его завывание. Правая верхней опоры силового агрегата служит примерно 200 тысяч километров. Ее стоимость 200 долларов. Затем на замену попросятся нижние опоры, которые установлены на подрамнике. Цена та же 200 долларов за штуку. Болячкой Acura MDX является рулевая рейка. Она может подтекать по уплотнениям входного вала, а также может появиться стук. Но эти проблемы решаются на специализированных мастерских. Acura MDX в комплектации Sport оснащена адаптивными амортизаторами. Они заполнены магниториологической жидкостью, которая меняет вязкость под воздействием магнитного поля. И таким образом можно изменять жесткость подвески. К сожалению, такие амортизаторы служат по 60 тысяч километров примерно, а потом безнадежно текут или в них возникает электрическая неполадка. На сегодняшний день цена одного переднего амортизатора такого... 1000 долларов заднего, 1500 за штуку. Но некоторые мастерские предлагают ремонт таких амортизаторов. Сегодня, наверное, на MDX Sport не осталось адаптивных амортизаторов. Владельцы меняли их на обычные, пассивные, вот как в нашем случае. То есть из-за того, что это действительно дорого. Но при такой переделке надо заглушить систему ADS, чтобы на панели приборов не горела ошибка. А эта проблема решается с помощью обманок, либо надо впаять 4 резистора в проводку в подполе багажника, чтобы блок управления адаптивными амортизаторами увидел сопротивление якобы установленных адаптивных амортизаторов. Тормоза у Акура MDX слабоваты, многие владельцы недовольны их эффективностью. А еще при условии нескольких резких торможений, да еще и попадания воды, диски деформируются и появляется характерное биение. Альтернатив у оригинальных дисков и колодок много. Можно выбрать. Хорошую замену. Акура MDX оснащена фирменным полным приводом SH. SH означает super handling, супер управляемый. В заднем редукторе нет дифференциала. На входе в задний редуктор размещен двухступенчатый планетарный редуктор, который на второй ступени менее чем на 2% увеличивает входящую скорость вращения. Каждая плоть задних колес соединяется с угловым редуктором многодисковым сцеплением и своим планетарным редуктором. Благодаря таким муфтам в поворотах заднее внешнее колесо жестко соединяется с трансмиссией и вращается немного быстрее. Грубо говоря, на него приходится до 100% крутящего момента. и Это позволяет ввинчивать машину в поворот силовым подруливанием. Кстати, на бездорожье этот полный привод тоже классно работает. Короче, никаких проблем с муфтами и редукторами не возникает. Однако, чтобы так было и дальше, надо менять масло в редукторе. С небольшой промывкой уходит 3-4 литра масла. Надо раскошелиться, потому что стоимость одного литра от 30 до 60 долларов в зависимости от бренда, под которым это масло продается. Иногда в этих машинах пропадает сигнал с одного из датчиков ABS. Так вот, это происходит не только из-за того, что датчик вышел из строя, но и из-за дефектов магнитной ленты в ступичном подшипнике. Кстати, датчики ABS тоже на этой машине ходят недолго, особенно задние. А вот ступичные подшипники здесь на Acura MDX являются деталью ступицы. Поэтому оригинальная ступица стоит 200-240 долларов. Но заменителей много можно сэкономить. Со временем из-за проседания задних пружин сильно нарушается развал задних колес. Развал здесь никак не регулируется, и это приводит к к усиленному износу, то есть ускоренному износу внутренних боковин колес. Но на самом деле колеса, то есть шины, изнашиваются гораздо сильнее из-за нарушения схождения. Схождение, разумеется, регулируется. Но стоит внимательно присматриваться к саленблокам задних рычагов, потому что из-за их износа сильно плавает схождение. Чтобы вернуть углы развала задних колес до приемлемых значений, надо поменять пружины на новые. Но в народе есть еще такие методы, как проставки под пружины и установка верхних регулируемых тяг, с помощью которых можно отрегулировать развал. В задней подвеске 4 рычага. Вот именно... Самый верхний шаровым соединением с кулаком меняют на регулируемый. Оригинал обойдется в 130 долларов, есть заменители, буквально две штуки, они в два раза дешевле. Салингблок нижнего продольного рычага по оригиналу отдельно не продается. Весь рычаг в сборе обойдется в 170 долларов, но есть заменители. И также есть заменители салингблоков для вот этого подпружиненного рычага. А вот эта вот косточка по оригиналу стоит... 80 долларов также есть заменители салинблоков и вот этой косточки. Спереди у Acura MDX подвеска со стойками McPherson, унифицированная с Honda Pilot. Все здесь служит очень долго, сделано надежно, короче, никаких проблем нет. Передние рычаги в оригинале стоят по 340 долларов, шаровые опоры предлагают несколько неименитых производителей, а вот задний сальинблок по оригиналу стоит 200 долларов и продается вместе с кронштейном, а неоригинальные производители некоторые предлагают его без кронштейна. Оригинальные тяги стабилизатора обойдутся в 60 долларов, а втулки по 15. Ну что, на улице осенняя погода, дождь, поэтому резюмируем здесь. У бренда Acura и кроссоверов MDX много поклонников. Опыт этих людей показывает, что эти машины пропитаны японской надежностью и способны ездить без поломок, если их прекрасно и грамотно обслуживают. Да, случаются вопросы с двигателями, да, случаются вопросы с АКПП, но…